Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «На самом деле». И мы начинаем блок прямого эфира телеканала «Ньюс Фронт» вместе с Марком Анатольевичем Соркиным. И э, я напомню тем, кто подзабыл, и скажу тем, кто не знает. Вот в мое время, когда я был маленький, да, с кудрявой головой, 22 апреля был красный день календаря, и моих ровесников, самых лучших и самых достойных, принимали в пионеры именно в этот день. А вот почему в этот день? И кто родился в этот день? 150 лет назад и что это был за человек, самый человечный, мы с Марком Анатольевичем сейчас и обсудим. Марк Анатольевич, здравствуйте, с праздником. Здравствуйте, Сергей, и вас с праздником, и всю вашу студию, всем товарищам. Ну, давайте все-таки посмотрим на события 17 -го года, наверное. Ну, раз уж мы говорим о 150-летии Владимира Ильича Ленина. 17-й год, он ведь совершенно не такой был, как те годы, десятилетия, которые вот сытые, спокойные, мирные, послевоенные, когда появилось наше поколение, ваше поколение, мое, следующее. И мы с вами как рассуждали, вот многие люди с позиции дня сегодняшнего, так и продолжают рассуждать. А ведь человек, который умер в том возрасте, в котором я сейчас нахожусь, 53 года, да, он ведь был... Ну, Прорывным человеком для своего времени и совершенно иным. Плюсы, минусы, все остальное присутствовало. Но смотреть с позиции 2020 года на 1913 и последующие, ну, это, по-моему, непозволительная роскошь. Видите ли, в чем дело? Нельзя понять сегодняшнюю реальность, нельзя понять сегодняшнее время, нельзя понять, куда мы будем двигаться, если мы не знаем историю своей страны. Вот, понимаете, всем почему-то кажется, не всем, конечно, но подавляющему большинству из нового поколения кажется, что до этого дня, пока они родились, вообще ничего не существовало. Вот не было. Вот они родились, все началось с чистого листа. Так не бывает. Дело в том, что у каждого народа есть свои традиции. Будем говорить, стоит во Франции... Памятник Наполеона. Стоит э, тот самый э, пантеон, где лежат, э, так сказать, маршалы его. Стоит э, в Италии памятник Гарибайди. Стоит на Кубе памятник Антонио Масео. Люди помнят свою историю и, собственно говоря, не считают ее какой-то ущербной. Понимаете, почему у нас такое отношение к этому делу? 30 лет назад в стране произошла буржуазная контрреволюция. К власти пришли, будем говорить так, те люди, которые были свергнуты коммунистами и восставшим народом в ночь с 25 на 26 октября 1917 года. То есть февралисты, как я их называю. Это те люди, которые постарались вернуть нашу страну, опять, как говорится, в лоно капитализма. Но результаты их 30-летней деятельности мы увидим. Разрушенная промышленность, остатки медицины, которая сейчас, будем говорить, достаточно успешно борется с эпидемией, остатки образования, какого-то настроенной школы и так далее и тому подобное. Откуда это взялось? Что послужило этому началом? Видите, по сути дела, к февралю 1917 года, к моменту, когда исчезла монархия, была свергнута буржуазными деятелями, произошла буржуазно-демократическая революция в феврале, к этому моменту-то подавляющая часть страны была вообще неграмотная. Дело в том, что в разряд грамотных тогда заносили даже людей, которые с трудом могли нацарапать свою фамилию под каким-то документом. Все. Марк Анатольевич, но наши друзья, которые вот, э, совсем не красные, наоборот, такие белые или розоватенькие, они говорят, ребят, подождите, но в России было э, при всех церквях там бесплатное э, начальное образование, э, и э, правительство царское, и другие много денег вкладывали, а меценатов сколько было, а сколько ученых появлялось, Ломоносова вспоминают, других выдающихся из разночинцев, из простых людей, э, ведь э, говорят ученые или же и россия к 2013 году очень сильно поднялась потом правда первая мировая война началась буржуинская между такими же буржуйскими странами и просто из-за этого россия рухнула и почти проиграла то в этой мировой войне хотя могла и выиграть видите ли сергей я не люблю очень подтасовых фактов церковно-приходские школы при церкви, но ведь церковь была не в каждой деревне, простите меня, она была в селе. Этим отличалось село от деревни, что в селе была церковь. То есть, грубо говоря, на несколько деревень, сейчас точно по-разному, была одна церковно-приходская школа. Довези «Да туда ребенка. Да ведь это только говорится, что было бесплатно. А папу надо было приносить соответствующие приношения, пускай не деньгами, а продуктами. Я уже не говорю про образование в городе, оно поголовно платное. Бесплатного-то ведь не было. Кто мог позволить себе получать образование? Только те, у кого на это были деньги. А откуда, простите меня, деньги у рабочего на образование своим детям? Его не было. Насчет того, что было в России, ясно показывает, например, первая пятилетка в Советском Союзе. 108 новых видов производства пришлось вводить, чего в царской России не было вообще. 108, я подчеркиваю. Даже, извините меня, производство уж то, на что всегда делает упор говорить дальний режим на производ... по производству оружия Россия отставала. 28 тысяч пулеметов в год, а при 130 в той же Франции, допустим, или Германии. И здесь она отставала. Я уже не говорю, что не производили своих двигателей, не производили своих паровозов, не производили, понимаете, своих автомобилей и так далее и тому подобное. Просто не делали. Я уже не говорю о тракторах. Поэтому здесь все эти росказни, они ни при чем. Но дело ведь даже не в этом, Сергей. Почему велик Владимир Ильич? Почему помнят его люди? Потому что деятельность Владимира Ильича, созданная и возглавляемой партией, была направлена на конкретное благосостояние людей. Я уже не буду перечислять, но вы же помните эту поголовную ликвидацию безграмотности. Рабочие факультеты для э, рабочей и крестьянской молодежи. Понимаете, появление дворцов культуры и так далее и тому подобное. Ведь это было направлено для народа. Впервые народ был избавлен от э, паразитов, которые присвоил себе их труд, от буржуазии. И люди получали все, что они заработали. Частично деньгами, а частично через фонды, через общенародные фонды потребления, это бесплатное жилье, бесплатное образование, бесплатное здравоохранение. Ведь они все это получали. Марк Анатольевич, ну вот э, во главе угла у Ленина стояла диктатура пролетариата. Ему, в общем-то, и государство российское как таковое, вот в его э, планах громадье, было не нужно. Он хотел мировой революции, он хотел освобождения всех наемных работников, всего пролетариата планеты. Но э, его отличало от последователей, тех, которые пришли вот уже потом, скажем, в послевоенные годы, после Второй мировой войны Великой Отечественной. Э, он творческий подходил к тому, что получил в наследство от Карла Маркса. И Сталин, при всем при том, что о нем говорили плохо, тоже до каких-то времен там очень творчески подходил. Уже в конце жизни Сталин вот в этом плане притормозил. Не про а... не а потом... конкретно. Ну ладно, хорошо. Но вот чего не хватало советскому руководству, Времен Никиты Сергеевича Хрущева, Брежнева и уж тем более до Горбачева и Ельцина включительно и Кравчука на Украине. Это творческого подхода, ведь они до последнего они были догматами, они брали, скажем, труды старые Ленина. Не понимая, не оценивая, что потом он переоценил, перерассчитал, буржуазию он уничтожил, потом понял, надо НЭП включать, включил НЭП, потом надо отключать, нам еще что-то. То есть творческий подход пропал напрочь. И вот это погубило, может, Советский Союз. Нет, То нет, есть нет, вот нет, этого нет, ленинского подхода-то не оказалось. Дело не в том, что они были догматиками. Они не догматиками были. Для них марксизм ленизм был всего лишь навсего трамплином для того, чтобы подниматься в карьерной лестнице. Не случайно, не спокойно потом перешли на службу Буржуазии. Сегодня продвижение полиции дает марксизм и Прекрасно, мы будем про него рассказывать. Завтра продвижение по служебной лестнице дает отрицание марксизма и ленинзма. Идол коммунизма повержен. Прекрасно. Нам главная задача наша школа. И вот здесь я хотел бы подчеркнуть. Понимаете, Владимир Ленин... Начиная где-то с начала войны, в общем-то перестал обращать внимание на э, мировое движение. После Цемервальской, Генвальской конференции он понял, что шовинистические настроения владели социал-демократическим движением во всем мире. Социал-демократы вошли в военные правительства, голосовали за военные пред, э, кредиты... И Владимир Ильич, когда приехали на конференцию, в Циммервальд в Кинталь, да, на конференцию, увидел, что осталось от достаточно мощного социал-демократического движения. Да ничего. Поэтому он и работал в этом плане теоретически. Значит, он написал закон неравномерности развития капитализма. На основании этого сделал вывод, что пролетарская революция, возможно, в одной отдельно взятой стране, где звено в цепи капиталистического производства наиболее слабо. И на основании этого дальше строил. Я, как говорится, мне приходилось читать дискуссии по Брестскому миру. Значит, вот там говорили люди, ну вот как же так? Мы, если с немцами не боремся, как говорится, с... на Германии так сказать, этого самого Вильгельма II с буржуазным государством. Мы же, получается, наших товарищей пролетарию предаем, а он им говорит спокойно. Скажите, пожалуйста, когда мы сможем лучше помочь германским пролетариям? Когда у нас есть свое собственное социалистическое государство или когда оно погибнет? Наша задача сберечь социалистическое государство. Под социалистическим государством подразумевал все пространство Собственно говоря, бывшей Российской империи. Но это государство было основано на новых принципах. Вот у нас все очень хорошо помнят, что 6 июля 1918 года левые эсеры подняли восстание, пытаясь ликвидировать Брестский мир. Ну, 6 и, 7 были подавлены. А 8 июля что сделано было? А 8 июля была принята первая советская конституция. Базируется как раз на этом документе, Декларация прав трудящихся и эксплуатируемого народа. Именно на этом, я еще раз говорю, квинтэссенция тех задач, тех целей, которые поставил для себя Ленин еще с момента, когда создавал союз борьбы за освобождение рабочего класса в Петербурге. И ведь, по сути дела, если мы посмотрим до... К октябрю 17 -го года никого из тех 11 человек, которые вместе с ним создали это движение и начинали работать, никого не осталось. Это а были либо врагами, либо нейтральными, такими как, например, Крыжановский. Или бешеными врагами, такими как, например, Мартов или Потрясов. Понимаете, в чем дело? Но Ленин четко и ясно поставил себе стратегическую цель. Пролетарское государство, социалистическое государство. Государство, где нет эксплуатации человека человеком. В государстве, где залог развития общества является залогом развития всех. И он это общество развивал. И не случайно ведь, вы же поймите, вот те же самые декреты о мире о земле. Тут говорят, вот Ленин обманул, крестьян землю помещал не дал. Ложь. Достаточно почитать текст декрета о земле, изданного нас утром после э, значит, восстания, и мы увидим, что на основании крестьянских наказов, это по сути была эсеровская земельная программа, земля была объявлена, общенародная собственность, она никому не должна была принадлежать и служить предметом купли-продажи. Наоборот, земля передавалась к тем, кто на ней работает, в бессрочное, безвозмездное пользование. И вот за эту программу как раз крестьянство и начало воевать, хотя не сразу дошло, ведь если мы посмотрим ситуацию девятнадцатого года, мы увидим страшную картину. От России осталась территория, извините меня, ну хорошо, Московского княжества 15 века. Мамонтов в Орлее подходит к Туле. Миллер взял Вологду. Это самое, э, на э, востоке Колчак подходит к Волге. Я уже не говорю, собственно говоря, о наступлении э, Югенича и Радзянка на Петроград. Тем не менее, именно в этот момент организаторские и стратегические способности Владимира Леча, ведь он был не только председателем Сонарком, он был еще председателем Совета труда и обороны, которому подчинялись все эти ревоинсоветы и прочее, прочее, прочее. Он эту работу структурировал. Понимаете, в чем дело? И отбилась Советская Россия, победила не только... Белое движение, основу которого составляли представители 11 казачьих войск. Но и 14 стран, которые высадили свои войска на территорию нашей страны. Вот я тут вспоминаю, как высказывался однажды господин Багдессаров. Вот помогли Турции, а там православной родной Греции не помогли. Помогли Турции разбить Грецию. Извините меня. А Турция развела военные действия советской России. Нет. А Греция вела. Греческие войска в составе экспедиционного корпуса высадились в Одессе, в корпусе генерала Дансельма. Так кому должны были помогать? И вот, вот здесь я еще раз подчеркиваю, Ленин был не только гениальный стратег, но и великолепный тактик. Известное его выражение. главная стратегическая цель, а тактика может сто раз на дню меняться. Понимаете, в чем дело? И вот здесь, я еще раз говорю, именно Владимир Ильич заложил основы будущего советского государства. И давайте вот сейчас говорят, а вот э, там Сталин, он от Ленина, он не коммунист, Ленин там мировой революции хотел, а Сталин только это сам. Ерунда. И Ленин уже не собирался заниматься мировой революцией. Его задача была укрепление социалистического государства, о чем он говорил, на четвертом, будем говорить, не очередном съезде Совета по ратификации Брестского договора. И что вот у нас есть ребенок, и наша задача, чтобы он вырос здоровым и крепким. Ребенок – это наша советская власть. Все остальное, говорит, потом. И, по сути дела, это дало Иосифа Сырёновичу возможность тяжелейшее для, время для нашей страны, 7 ноября 1941 года, своей речи сказать «Пусть осеняет вас победоносное знамя великого Ленина». И вот здесь уже было показано, что кто, как говорится, главный в этой стране, кого чтят и помнят, он вспомнил всех. Пусть, значит, ваши предки, там, Казьма Минин и Дмитрий Пожарский, Александр Суворов и э, там, Михаил Кутузов вспомнил их всех. Но пусть осеняет вас победонос... Красно... победоносное знамя великого Ленина. Только его одного он назвал великим, Потому что был он такой же коммунист, как и Ленин. И вот здесь цепь между ними. сейчас говорят, э, извините меня, я слышал от того же Соловьева, Да вот 9 мая это, в общем-то, не коммунистическая народная победа. Да нет. Господа, хорошие. Ведь надо, да, признать. А, а, а кто такие? Представь, власовцы, Бандеровцы, Лесные братья, мусульманский легион на Кавказе. Я уже не говорю о казачьих полках Шкуро и... Краснова, которые пришли вместе с Гитлером, они не представители нашего народа, не являются частью его? Не являются. Это с одной стороны. А с другой стороны, из 9 миллионов потерь боя боя, поля боя 6 миллионов коммунистов. Так чья это победа? Это победа, я уже им говорил вам, диктатуры пролетариата над диктатурой буржуазии. Ведь, будем говорить, цели и задачи пролетариата. Они таждественны с, с интересами и задачами подавляющего большинства населения страны. Вот этот симбиоз, который смог вырастить Владимир Ленин. Вот почему он велик. Когда люди поняли свои задачи, когда люди разобрались в своих классах интересов, когда люди, взяв в руки оружие, завоевали это право и эту власть, не воровали, как в 1991 году. А взяли. И это, опять-таки, не случайно так крутится вокруг них вся э, пресса, как наша буржуазная, так и на Западе. Они чувствуют глобальный кризис капитализма, наступивший, показывает, что крах капитализма пришел. Все. Дальше ему уйти некуда. Дальше только возвращаться в рабовладение. А вот здесь, извините меня, пусть попробуем. Марк Анатольевич, ну вот э, в наше время э, цветут разные цветы, да, э, расцветают. Я не приемлю э, убеждений моих э, знакомых, хороших знакомых, товарищей, даже э, русских монархистов. Но я понимаю их убежденность. Может, они вообще хотят э, коммунистическую монархию построить. Бог его знает, что у них там за тараканы в голове. Им царь нужен, им нужно единочалие и жесткая вертикаль. Фактически они такие же сталинисты, только под э, триколором, э, я имею в виду черно желто-белое знамя. Но вот э, с другого фланга я смотрю Рашкин, Зюгашкин, Платошкин, э, еще можно называть кучу всяких фамилий. Э, а где у них убеждения, где у них, кроме самопиара и желания, как вот те социал-демократы, о которых вы сказали, которых Ленин увидел на съезде международном, где у них вот тот самый большевизм, коммунизм, они в церковь ходят, хотя называют себя ленинцами, а Ленин, Ленин был безбожником, принципиальным безбожником. Атеист. Он, атеистом он был, и можно ходить в церковь, но тогда ленинцам себя нельзя называть. Вот по умолчанию нельзя быть ленинцем, если ты ходишь со свечкой на православные праздники. Сергей, у вас, вы скажите мне, а чем отличаются сегодняшние монархисты от сегодняшних людей, которые, там, которых вы называли, чем они друг от друга отличаются? Какими-то убеждениями. Не знаю. Ну вот у каждого свое, скажем так. Я болею за Спартак, вы болеете за Динамо, наш э, оператор болеет за ЦСКА. Да. Вот э, у каждого свой флаг, своя команда, и мы болеем за эту да. команду. А если футболист перешел из моей команды в вашу, то я буду, э, вы будете болеть за него, хотя вчера он был футболистом это, моей команды. Это понятно. Да. Болеют за Фламенко, болею за Ювентуса, я всегда болею за Спартак. Это понятно. Но от, ничем они не отличаются, цветом. Они друг друга отличаются, как черт желтый от черта синего. Это все те же отряды буржуазии. Вот рядовые члены могут быть по-разному. А верхушка, она хорошо знает, за что она деньги получает. Понимаете, в чем дело? Задача-то растянуть наемных работников, не дать им превратиться в пролетариат, потому что э, капиталисты, опять-таки, сколько раз уже говорил, хорошо читали Марц, Элли, Энгель, и Сталина. Они понимают, что в открытом столкновении с пролетариатом они проиграют. Значит, задача не допустить пролетариат до поля боя. До боя его растянуть на разные отряды, чтобы они друг на друга рычали, а не плечом к плечу э, шли на буржуазию. Поэтому все эти монархисты, э, мистики в трилистика, понимаешь, которые там твердят о метафизическом падении или это самое, Или те люди, которые заявляют себя, называют себя коммунистами, а на деле, как говорится, такая же буржуазная партия, исправно получающая деньги от э, буржуазного государства, как парламентская партия или любая другая. У них у всех одна задача. Любыми путями не дать. Превратить, превратить наемных работников в пролетариат, а вот здесь и такое происходит, нести между ними рознь, столкнуть их между собой. Не случайно среди, так сказать, этого движения, не хочу я слова левый не люблю, оно, по-моему, ничего не обозначает. Так, вот. появилось, что вот одни говорят, что революционен только фабрично-заводской рабочий. Другой говорит революционность интеллектуального пролетариата. Есть некий господин Двуречинский, который договорился с того, что революционные только вот три группы, медики, там, транспортники и кто-то там еще. Понимаете, в чем дело? То есть они подменяют то, о чем говорил когда-то Владимир Ильич. Помните этот лозунг? Пролетарии всех стран. Объединяйтесь. Важно, является человек пролетарием или нет. А что такое пролетарий? Наемный работник, не имеющий собственности, который на рынке туда предлагает свои руки. Где тут разговор о профессии? Человек, который осознал свое место в этом мире, разобрался в своих классовых интересах, и задачах, вступил в политическую борьбу, за достижение этих целей и задач, они-то общие. Потому что классовый интерес пролетариата – это создание государства без э, паразитов где отсутствует эксплуатация человека-человеком, где нет частной собственности на средства производства. Вот это Ленин-то и дал понять всем, все его работы, посмотрите. Посмотрите, как он работал в этом плане, ведь он не только работал э, практически, он очень большую работу теоретическую сделал, он дал осмысление всех процессов, происходящих тогда. Да, говорят, да вот, там 150 лет устарело. Просто люди пытаются обмануть. Ведь основные-то процессы, они остались те же. И теория прибавочной стоимости как способ отчуждения чужого труда. И диктатура пролетариата как единственное возможное средство борьбы с диктатурой буржуазии. И... Э -э Будем говорить, диалектический, исторический, материализм как универсальные методы познания. И атеизм, как вы правильно сказали. То есть, все, что пытается, как говорится, закабалить наемных работников, отвергается. Более того, когда-то Владимир Ильич сделал, ну, сделал разработку, которая и сегодня актуальна. Их даже две. Первое. В своей работе «Рождение капитализма в России» он рассказал, Каким образом создать пролетариат в стране, где пролетариата нет? Он говорил, что для этого нужно создать партию пролетариата, которая будет разъяснять людям, кто их враг и что сегодня надо делать. Он создал организационные принципы коммунистической партии, которые были потом подменены и сейчас на этом демократическом централизме кто только голову не ломает. А у Ленина были принципы. Централизм, каптация. Дисциплина. Вот три э, точки опоры, на которых стоять и сегодня должна строиться коммунистическая организация. В противном случае не будет диктатуры пролетариата, а будет клуб по интересам. И то, что во главу угла при любом действии надо ставить политические требования, а не экономические, это тоже разработка Ленина. Так что извините меня. Если кому-то хочется что сказать, что Ленин устарел, это они, понимаете, еще не проснулись. Марк Анатольевич, заканчивается уже эфир, но вот э, мы сегодня э, опять уперлись лбом э, в тот самый экономический кризис и политический кризис. Вот Фукуяма писал про конец истории, а оказалось, это не конец истории, это а, обрыв. И вот стоим мы перед этим обрывом и не можем понять, а чего дальше. А умы э, не хотят, не могут или их не финансируют, э, потому что вот э, для того, чтобы ученые, философы э, создавали э, исторически вот этот продукт, который двигает человечество вперед, они должны хотя бы не умирать с голоду. А э, я так понимаю, что за все эти десятилетия никто ни цента, ни копейки не, не дал, чтобы э, ученые проработали, а что дальше после вот этого вот э, империализма? И сегодня мы прячемся за коронавирус, за еще что-то, ломаем эти системы, а сломав, не можем создать правильного, нормального, настоящего, так, чтобы в будущее смотреть уверенно. Сергей, Империализм закончился со Второй мировой войной и крахом колониальной системы. С этого момента наступил новый период. Либеральный глобализм. Когда капитализм вышел за пределы отдельно взятого государства, когда он стал создавать надстройки, когда он придумал доузвенную систему производства, в которой владелец средств производства сдает их в аренду юридическому лицу, а юридическое лицо уже нанимает рабочих. И ответственности, по сути дела, внесет только в предел своего уставного фонда. Рабочие лишены возможности трудящиеся, лишены возможности забастовка экономической, добиться хоть чего-то. И вот здесь, я еще раз говорю, все эти разработки есть. Их сделали и Ленин, и Сталин. Надо просто вернуться к ясному, четкому пониманию того, что. Между наемными работниками и владельцами средств производства существует непримиримая вражда и непримиримая ненависть. И вот этот экономический кризис, это начало, будем говорить, новой революционной ситуации. В какую сторону пойдет, пока не ясно. Пока еще верки могут управлять по-старому. Пока еще большая часть граждан верит словам, которые произносят, что мы, мол, за вас там радеем. Но уже последние события в Владикавказе показали. что Извините меня, вы, уважаемый господин президент, говорите, обещаете, а местный банк плевал на вас. Нет денег у него выделить людям на, как говорится, какие-то э, средства, там среднюю зарплату, если они сидят в карантине. Ну мало ли что ты сказал, а мои. Вот и все. И закона нет такого, по которому можно заставить это делать. Потому что э, класс буржуазии, который сегодня владеет и собственной государственной властью, свои интересы блюдет, свои 10% населения. А все остальное население его не интересует. И что бы там ни говорил чиновник этим классом буржуазии назначенным, это не имеет никакого значения. До своих, как говорится, карманов они его не допустят. Вот о чем идет речь. И вот здесь опять-таки делаются все попытки для того, чтобы увести наемных работников ясного, четкого понимания тех задач, которые стоят перед ними. А задачи простые. Это ликвидация буржуазно-общественной информации. Это ликвидация частной собственности, на средства производства. Это ликвидация класса паразитов. Не людей говорят, а вот вы там гражданской войны хотите. Гражданскую войну всегда устроит проигравший класс. Победившему классу гражданская война не нужна. Марк Анатольевич, время пришло заканчивать эфир. Я просто, вот вы сейчас это все говорите, а я вспоминаю начало фильма «Государственная граница». Помните, там мост, и через этот мост уходят люди с тем, что пытаются спасти вот тот самый класс, который захотел остаться своим классом, не принял революцию. И ведь в случае изменения ситуации в стране, ведь действительно будут без революции, без всяких гражданских войн. Эти люди просто поедут туда, где их настоящая родина. Там, где у них деньги, там, где у них э, виллы, недвижимость и все остальное прочее. Может, поэтому они и складывают кубышки за границей, может, поэтому они недвижимость и покупают, чтобы не оказаться в какой-то момент в ситуации, вот той, которая описана и показана в фильме «Государственная граница», когда они по карманам рассовывают по этим чемоданчикам какие-то штучки, золотые там, или культурного наследия, и пытаются вывести, чтобы не сдохнуть за границей. Вот сейчас они все могут чувствовать себя хорошо, у них все за границей. А президент говорит, все, ребят, останавливаемся, гражданство второе, чиновники не пойдешь, в депутаты у не уже пойдешь. Сняли. Уже сняли, уже это сняли это из праву, да? Да. да? Ну, значит, пока крепкая броня у этих ребят, значит, держится и... пока. Эти ребята не понимают главного разницы между событиями 100 давности и сейчас. Тогда на, в тех странах, куда они ехали, действительно уважали там собственность людей. Сегодня нет. Они приедут, их немедленно раскулачат под любыми предлогами. Многих и тогда раскулачили и отобрали, а сейчас, глядя на современный Лондон и на вчерашнюю имениницу, которая 94 года э, исполнилась, я прекрасно понимаю, что королева Елизавета отберет и сожрет все то, что русские и не совсем русские э, из нашей страны вывезли и у нее там по кубышкам разложили. Все это будет английское. Англичане мастера этого еще со времен э, пиратских набегов. Э, э, и, э, все... Королева Елизавета, может быть, не отберет, она больше символ, чем власть. А вот правительство английское отберет. Марк Анатольевич, все, ставим наготочек. Поздравляю вас с праздником. И э, я вас и, желаю крепчайшего здоровья и до скорой встречи. До свидания. До свидания, Сергей. Итак, дорогие друзья, Марк Соркин в Ой. программе На самом деле мы ненадолго вас покинем, отправимся в другие города к другим людям. Сегодня интересный день, богатый на интересные события. До встречи.